Добрый день, дорогие друзья! Я рад новой встрече с вами. Меня зовут Лоу Я представляю Международный бизнес колледж ФОХО. Сегодня я расскажу вам о влиянии термоинфракрасного массажера ФОХО на ваше здоровье. В основу действия ТИМ лег термический патагонный метод, относящийся к восьми древнейшим методам оздоровления в традиционной медицине Китая. В продукте реализованы такие современные технологии оздоровления организма, как магнитотерапия, термотерапия и фотонотерапия. Я уверен, что многие из вас, кто уже пробовал ТИМ, почувствовал легкость и расслабление после ТИМ-сеанса. Наверняка те из вас, кто еще не проходил пробный ТИМ-сеанс, задают себе вопрос, почему ТИМ? обладает настолько мощным и очевидным эффектом. При использовании ТИМ происходит согревающее действие инфракрасного излучения с эффектом СПА-сауны. В сочетании с эфирным маслом Herbal Oil происходит быстрое согревание и открытие энергетических каналов, ускорение обмена веществ и активизация клеточной активности. Посредством потоотделения происходит выведение продуктов метаболизма, устранение факторов ветра, холода, сырости и активная детоксикация организма. Что более важно, ТИМ приводит в баланс работу внутренних органов и систем, позволяет достичь здорового состояния организма. Один из принципов действия ТИМ основан на высвобождении длинноволнового инфракрасного излучения, за счет которого происходит быстрая активизация энергетических каналов находящихся на поверхности кожи и более глубоких уровнях нашего тела. Конечный результат такого воздействия – активизация внутренних органов. ТИМ также эффективно очищает клетки от продуктов обмена веществ и токсинов за счет обильного потоотделения во время сеанса. Благодаря синергетическому действию инфракрасного излучения и эфирного масла происходит более глубокая детоксикация и достижение баланса в работе внутренних органов и систем организма. Энергетические магниты создают магнитное поле высокой плотности и способствуют высвобождению отрицательно заряженных ионов, за счет образования которых происходит нормализация химического состава крови а также оптимизируются окислительные и восстановительные процессы в организме. В тканевой основе ТИМ встроены элементы, обладающие способностью высвобождать инфракрасное излучение. ТИМ также оснащен фотонной лампой, которая высвобождает инфракрасную энергию. Многие задаются вопросом, что же такое инфракрасное излучение, и как оно влияет на человеческий организм. Инфракрасный спектр является частью солнечного света, а как мы знаем, солнечные лучи являются источником жизни. Вместе с развитием технологий, функция инфракрасного излучения появляется во многих современных изделиях. Например, фарадо-терапевтический обхват для шеи, обхват для поясницы и накладки на колени ФОХОВ. Что такое инфракрасное излучение? При преломлении лучей солнца мы можем наблюдать несколько цветов спектра. Фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Инфракрасное излучение – это излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света и микроволновым излучением. Инфракрасная волна определенной длины обладает определенной тепловой энергией и магнитными свойствами. В зависимости от длины волны, инфракрасное излучение может быть коротковолновым, средневолновым и длинноволновым. Коротковолновое излучение имеет длину волны от 1 до 3 микрон. Средневолновое от 3 до 5 микрон. Длинноволновое от 8 до 14 микрон. Инфракрасное излучение невозможно увидеть невооруженным глазом, но это не отменяет тот факт, что все живое вокруг нас излучает инфракрасные лучи. Длинноволновое инфракрасное излучение с длиной волны от 9 до 14 микрон, являющееся частью солнечного света, вступает в резонанс с инфракрасными лучами, излучаемыми поверхностью нашей кожи. Инфракрасное излучение обладает рядом полезных свойств для человеческого организма, которые полностью раскрываются в функционале ТИМ, разработанного командой специалистов НИ фохол Сейчас я их перечислю. Первое. Инфракрасное излучение улучшает кровообращение и микроциркуляцию. Все мы знаем, что кровь насыщает энергией нашей клетки. С возрастом кровообращение ухудшается и ткани органов получают меньше кислорода и питательных веществ инфракрасное излучение проникает глубоко в ткани, улучшая кровообращение. Фотонная лампа усиливает проницаемость инфракрасного излучения, многократно увеличивая его эффект. Благодаря свойствам углеродного волокна в составе ТИМ происходит повышение температуры в тканях на более глубоких уровнях, расширение сосудов и ускорение микроциркуляции крови. Таким образом, улучшаются обменные процессы в тканях внутренних органов и происходит омоложение клеток. В связи с этим, многие партнеры, которые уже опробировали действие ТИМ, отмечают улучшение качества кожи после сеансов. Второе. Инфракрасное излучение благотворно влияет на артериальное давление. В современном мире огромное количество людей страдает гипертонией, сопровождающейся артериосклерозом. Это приводит к атрофии и сужению микроартерий, от которых напрямую зависит работа нервной и эндокринной систем. За счет улучшения работы системы микроциркуляции происходит регуляция состояния как при повышенном, так и пониженном артериальном давлении. Следует обратить ваше внимание, что ТИМ не рекомендуется к использованию, если в моменте давление составляет выше 160 и ниже 120 единиц. Рекомендуется проходить ТИМ-сеанс только после нормализации давления. Третье. Инфракрасное излучение позволяет уменьшить боль в суставах. Благодаря высокой степени, степени проницаемости инфракрасного излучения происходит согревание мышц, тканей и суставов. Мышцы расслабляются, улучшаются обменные процессы в тканях. Происходит выведение молочной кислоты и других продуктов обмена веществ, влияющих на общее состояние организма. Согласно исследованиям, болевые ощущения появляются из-за избыточного скопления молочной кислоты в определенных отделах тела. Инфракрасное излучение позволяет убрать эти скопления, снимает отечность, устраняет локальную боль и ломоту. Инфракрасное излучение также снижает возбудимость нервных окончаний, за счет чего происходит снятие болевых ощущений разного характера и происхождения. Четвертое. Инфракрасное излучение также улучшает работу нервной системы. При длительном беспокойстве и тревоге нервная система находится в состоянии перегрузки, что приводит к снижению иммунитета, головным болям, бессоннице, упадку сил. За счет регулярного воздействия инфракрасного излучения все вышеперечисленные симптомы сходят на нет. Пятое. Инфракрасное излучение обладает омолаживающим действием и благотворно влияет на состояние кожи. Происходит активное выведение продуктов обмена веществ, влияющих на усталость и старение организма, таких как молочная кислота, свободные жирные кислоты, холестерин, избыточный подкожный жир. Происходит очищение кожных пор, Кожа становится гладкой, мягкой и шелковистой. Благодаря использованию ТИМ наблюдается повышение клеточной активности, что приводит к сжиганию жиров и устранению лишнего веса. Я также хочу обратить ваше внимание на то, что очень часто современный человек испытывает недостаток сил и энергии. Инфракрасное излучение отлично снимает усталость и выводит токсины из организма улучшает работу системы кровообращения и микроциркуляции. Наши сосуды и капилляры очень тонкие, поэтому любое изменение качества крови напрямую влияет на работу системы микроциркуляции. Если это происходит в области сердца, то напрямую влияет на сокращение сердечной мышцы и, следовательно, на количество питательных веществ и кислорода, поставляемых тканям и органам через кровеносную систему. Человек чувствует усталость и упадок сил. Регулярное воздействие инфракрасным излучением позволяет коренным образом изменить эту ситуацию. Ведь у нас уже есть масса примеров, когда после сеанса ТИМ наши партнеры чувствовали себя отдохнувшими, испытывая подъем сил и жизненной энергии. Кроме этого, инфракрасное излучение благотворно сказывается на работе печени являясь самым большим внутренним органом печень отвечает за детоксикацию необходимость ежедневно отфильтровать огромное количество продуктов обмена веществ а также влияние эмоционального фактора и перепада настроения которое напрямую усиливает нагрузку на печень приводит к снижению функции этого органа что, например, отражается на состоянии кожи. Регулярное использование ТИМ улучшает состояние печени, позволяя ей лучше справляться со своими функциями. ТИМ рекомендуется людям с ожирением печени и лишним весом, так как позволяет активно убирать лишние килограммы, снижает нагрузку на печень, и значительно улучшает состояние при ожирении печени а как тим улучшает микроциркуляцию и кровообращение он может быть эффективно использован в отношении многих хронических заболеваний люди в здоровом состоянии могут эффективно использовать тим для предупреждения болезней и замедления процессов старения при регулярном использовании тим человеком в 60-летнем возрасте Благодаря действию инфракрасного излучения, он будет чувствовать себя на 10 лет моложе. ТИМ позволяет поддерживать проходимость энергетических каналов и активность энергии ЦИ. Понятие энергетические каналы хорошо знакомо многим из вас благодаря использованию биоэнергомассажера ФОХО. Можно провести аналогию энергетических каналов с рекой или стволом дерева. Чем чище русло реки, тем лучше состояние всего живого в ней. Чем более пышной и густой является крона дерева, тем больше жизни в его стволе и ветвях. Понятие энергетические каналы в китайском языке звучит как тинло, где Тин – это большие, длинные и вертикально расположенные каналы подобные стволу дерева, а ло – это горизонтальные, короткие и более тонкие ответвления, подобные ветвям. Я приведу еще одну аналогию энергетических каналов на примере нашего тела. Представьте, что внутренние органы – это электродвигатель, вырабатывающий ток. Энергетические каналы – это электрические проводники, по которым идет ток сравнимый с энергией ци, благодаря которой все наше тело, подобное лампе накаливания, излучает свет, здоровье и энергию. Энергетические каналы играют очень важную роль в организме, соединяя поверхность тела и внутренние органы. Например, состояние кожи напрямую взаимосвязано с работой легких, то есть состояние и защитные функции кожи зависят от состояния легких. Очень важно поддерживать проходимость энергетических каналов, так как застои приводят к замедлению движения ци и крови, что приводит к локальному переохлаждению, например, конечностей рук и ног, а также болевому синдрому. Энергетические каналы обладают сенсорной функцией, например, при болях в желудке, при воздействии на точку Дзусанли, будет наблюдаться заметное болевое ощущение. То же самое наблюдается с точкой Нейгуань при болях в сердце. То есть через точки на каналах мы можем в определенной степени узнать состояние внутреннего органа. Воздействие на точки ЧуЧи и Хагу помогают снизить давление. Используя ТИМ, вы получаете комплексное воздействие массажных элементов, инфракрасного излучения, магнитного поля и фотонной лампы, в том числе и на биологически активные точки, расположенные на энергетических каналах. Используя ТИМ, в сочетании с БЭМ, вы получаете более мощный эффект улучшения проходимости каналов и оздоровления организма. Потому что Бэм отлично открывает каналы, по которым во время ТИМ-сеанса происходит активное выведение еще большего количества токсинов. Использование ТИМ вместе с продукцией компании FOHO, а именно эликсиром Феникс, капсулами Линджи, пастой Роза, эликсиром Три Драгоценности, кальцием из морских водорослей, и другой продукции позволяет усилить оказываемый эффект в несколько раз. Я уверен, что благодаря регулярному использованию ТИМ в сочетании с продукцией оздоровительного питания вы сможете получить отличные результаты по здоровью. Сегодня я показал вам возможности ТИМ убедиться в потрясающем действии которого вы обязательно сможете посетив Тим сеанс в представительствах компании в вашем регионе. Я уверен, что ощутив Тим эффект на собственном организме, вы влюбитесь в этот продукт, который станет вашим регулярным помощником, на пути к здоровью и долголетию.